Так, получил, мужики, посылочку. Вот, вот такая, вот увесистая. Угадайте, что в черном ящике? Так. Ну, пакет целый есть, вроде бы, якобы. Сейчас посмотрим, что тут. Должна быть страховка. Страховка. Вот. Застыкли рилик. Пакет. паспорт и инструкция вот. короче с амортизирующей стропой должна быть амортизатор а вот он амортизатор здесь я так понимаю он просто тупо от нагрузки Должен выскочить и немножко удлиниться, а там хрена его знает. Вот как-то так, ну это хайбуды, как говорится. Разобраться, что, что к чему и почему. Так, это для ног регулируется этот пояс это назад но она же и скидывается может ставиться еще и спереди вот эта штука не только сзади но и спереди стропа это на всякий случай а это сюда вот так вот или цепи. Ну, короче, теперь надо все это дело попробовать одеть. Это на грудь. Вот такая вот фигня. Привет. Короче, нацепил. Этот трос не менее. Хоть слева, хоть справа, хоть снизу, хоть сбоку. Можно цепляться. А ничего так. Тема прикольная. Даже сам себя вот так вот поднимал за этот крюк. Этой ребёнкой. Офигенский. Получается, не этот самый. Выдерживает. И ничего страховать будет. Давай. Нет это? О! И довольно-таки хорошо висеть. Удобненько. Яйца вроде не жмет. Яйца не жмет, это уже хорошо. Сейчас перей попробую зависнуть. На чем-нибудь? О, на цепях. Ух ты! Нормально. Страховочка работает. Так что можно теперь лезть деревья обрезать. Они высокие, собака. И неудобные. А так будет побезопаснее.